Доброго времени суток, я Игорь Чернаусов, приветствую вас на платном варианте тренинга «Эффективное продвижение в Google+. Во-первых, я хочу вам сказать большое человеческое спасибо за то, что вы купили этот тренинг. Я очень надеюсь на то, что этот тренинг, если вы будете на практике использовать те рекомендации, которые я в нем даю, принесет вам много пользы. Итак, что же вам необходимо в первую очередь сделать? попав на нашу закрытую платную часть этого тренинга. Во-первых, подайте заявку на вступление в нашу закрытую группу. Создавалась она еще для тренинга по YouTube. Ссылка на эту группу будет в дополнительных материалах к этому уроку. Перейдите по ссылочке и нажмите на кнопочку «Вступить в группу». Далее, опять же, по ссылке, которая будет в дополнительных материалах, перейдите на мою страничку ВКонтакте и напишите мне личное сообщение. Под моим аватаром будет кнопочка править личное сообщение». Напишите сообщение, что я с тренинга по Google+, добавьте меня, пожалуйста, в группу. И я вас добавлю в нашу группу, закрытую, где собраны все участники наших платных тренингов. По желанию можете добавить меня в друзья ВКонтакте, я все заявки от живых людей принимаю. В нашей закрытой группе я создал тему, которая называется Тренинг по Google Плюс. Пожалуйста, все свои вопросы, пожелания и рекомендации пишите только в этом обсуждении. В группе много различных материалов но я вам не рекомендую сейчас сразу брать и все подряд качать и изучать сделайте это после того как вы закончите прохождение этого тренинга и реализуете на практике те рекомендации которые я в нем даю каждый четверг в 20 часов я провожу вебинары обратной связи то есть отвечаю на ваши вопросы это лучшая обратная связь и наиболее эффективная я всегда имею возможность помочь не одному, а нескольким людям, потому что вопросы чаще всего одинаковые и показать это визуально, если вопрос требует какой-то демонстрации экрана. Опять же, в дополнительных материалах есть ссылка на мероприятие, которое создано для поддержки вебинаров обратной связи. Перейдите по ссылке, присоединитесь к этому мероприятию, нажмите на кнопочку «Подробнее», вы попадете вот на такую страничку «Оставить заявку». Щелкаем на кнопку оставить заявку и на страничке подписки оставьте свое имя и email, я вам буду присылать личное приглашение на вебинар обратной связи. Итак, друзья, на этом все подготовительные действия для участников платного тренинга закончены, а сейчас я вам расскажу, как настроить скрипт для автоматизации Google+. Первое, что вы должны сделать, это установить себе на компьютер браузер Mozilla. Если по каким-то причинам вы еще не пользуетесь этим браузером, вам необходимо его скачать. Ссылка на официальную страничку браузера Mozilla будет опять же в дополнительных материалах к этому уроку. Скачайте, установите. На рабочем столе у вас появится значок с браузером Mozilla. следующим шагом пожалуйста создайте рабочий профиль для постинга в google плюс все ваши аккаунты я вам рекомендую разбить на группы по 3 5 аккаунтов в группе не больше и вот под каждую группу я вам рекомендую создать свой профиль в браузере google плюс я вам сейчас покажу как это все делается на примере создания одного профиля Итак. Берем, копируем ярлычок Mozilla. Копируем его прямо на рабочем столе. Появляется второй ярлычок с названием копия. В свойствах вашего ярлыка вам необходимо дописать вот такого плана строчку. Текстовый вариант этой строки также будет в дополнительных материалах. В кавычках вы пишите имя вашего профиля. Ну, например, Google 2. Вот так. И вот всю вот эту вот строчку без всяких изменений... Вставляем в свойства вашего ярлыка. выбираю свойства. И сразу же после маршрута запускающий Mozilla нажимаю несколько раз пробел, чтобы отделить и вставляю всю вот эту вот строчечку Нажимаю применить и закрыть. Еще раз скопирую, чтобы не ошибиться, название создаваемого профиля. Создаю я профиль с именем Google 2. Сразу же и меняю название этого ярлычка чтобы я понимал что это профиль google 2 и запускаю при первом запуске вы увидите окошко менеджера аккаунтов вам необходимо нажать на кнопочку создать потому что профиля с именем google 2 у нас еще нет поэтому мы его сейчас при первом запуске создаем создать далее в строке вы вводите название вашего профиля я сейчас создаю профиль с именем google 2 я даже имя этого профиля скопировал чтобы не ошибиться вставляю имя профиля нажимаю далее профиль создан нажимаю на кнопочку запустить firefox у меня запускается новый чистый профиль вот именно в этом профиле я буду работать второй группой аккаунтов google то есть второй своей пятеркой аккаунтов Google. Этот профиль абсолютно новый, в нем будет храниться вся история. Этот профиль необходимо поднастроить то есть в этом профиле нет еще макроса плагин, который необходим для того, чтобы наш скрипт работал. Ссылка на скачивание скрипта iMacros, расширение iMacros для Mozilla, опять же у вас будет дополнительных материалов, но вы можете легко на него выйти, просто написав iMacros в строке поиска. И вот первое, что, вы, что будет выдано в поисковой выдаче, это официальный сайт iMacros. Вот устанавливаю это дополнение в новый профиль, который я назвал Google 2. Нажимаю на кнопочку «Установить». Нажимаю «Перезапустить». Профиль у меня перезапускается. И появляется значок iMacros. Вот. То есть браузер есть, iMacros Установил. Следующее, что необходимо сделать, это скачать сам архив со скриптами. Архивы будут выложены на Яндекс.Диск. Ссылка на скачивание будет, опять же, в дополнительных материалах. Вы скачаете себе на компьютер вот такой вот архивчик, который будет называться скрипты Google+. Естественно, у вас на компьютере должен быть архиватор. Если он у вас есть значок, у этого файла будет в виде книжечек. Правой кнопочкой щелкаем и раскрываем эти скрипты на диск вашего компьютера. Из этого архива извлекается главный запускающий скрипт, он называется «Запуск». И каталог, который называется «Google». И два текстовых файла. Один называется «Логин», а второй называется «Запрос». Следующим шагом нам необходимо скрипты и файлы разместить в нужные каталоге. Выбираю скрипт, выбираю папку со скриптами «Google» со всеми оставшимися скриптами Google и копирую их папку iMacros. Вам необходимо выбрать папку Документы, которые есть на любом компьютере в любой версии операционной системы. Выбрать iMacros, эта папка у вас появится только после того, когда вы установите расширение. Открываем папку iMacros, выбираем папку macros и вот в эту вот папочку вы копируете. Наши скрипты, файлы текстовые запрос и логин копируются в папку, которая называется data source, то есть исходные данные. Вот сюда вы копируете два этих файликов. Следующее, что вам необходимо сделать, это это правильно заполнить вот эти два файла. В первом из которых хранятся логины ваших Google аккаунтов вы открываете этот файл текстовым редактором и прописываете в этом файле в начале адрес вашей электронной почты Gmail, ставите запятую и далее пишите пароль от этого аккаунта каждый аккаунт записывается в отдельной строчке, электронный адрес запятая и пароль от этого аккаунта естественно все эти аккаунты должны быть у вас заполнены оформлены но хотя бы в соответствии с теми рекомендациями, которые я давал в рамках бесплатного тренинга «Эффективное продвижение в Google+. Естественно, все эти аккаунты должны быть настроены для работы в стандартном интерфейсе Google+. Не в новом, а именно в стандартном, иначе скрипт работать не будет. Настраиваем файлик запроса. Что он из себя представляет? Первым. Вы прописываете ваш ключевой запрос. Это может быть одно слово, либо два слова, разделенные пробелами. В первую очередь, конечно, проверьте эти запросы в поисковой строке Google+. Посмотрите, какие сообщества откликаются по этим запросам. А дальше ваши ключевые запросы вы копируете в файлик запрос. Первое, по аналогии с аккаунтом. Прописывается запрос, дальше ставится запятая и после запятой ссылка на размещаемый ролик. Количество ваших запросов должно соответствовать количеству ваших аккаунтов. Вот я работаю из четырех аккаунтов, у меня четыре запроса. То есть первый аккаунт у меня будет размещать ссылку по запросу наушники, второй аккаунт будет размещать ссылку по запросу гаджета и так далее сколько аккаунтов вы используете столько вы используете и запросов Ну это по простоте после того как вы правильно прописали и сохранили измененные варианты своих файликов запрос и логин переходим к настройке самого скрипта то есть включаем панель iMacros у вас должны появиться скрипты но у вас не будет скриптов едботов которыми я пользуюсь для одноклассников не будет вот этого скрипта у вас будет только один скрипт который будет называться запуск выбираем этот скрипт и переходим в раздел настройки, то есть выбираем закладочку Merge. настройки выбираем опции Рекомендация следующая. Поставить среднюю скорость работы. А я бы вам рекомендовал, если вам спешить некуда, даже поставить медленную скорость работы. Но не ставьте быстро, потому что скрипт будет очень быстро работать и, возможно, будут ошибки при работе скрипта. На средней скорости рекомендуют работать сам автор-разработчик, но я тестировал на медленном. Это еще лучше работает, еще больше временных задержек получается. Значит, выбираем среднее, далее убираем галочку скопировать объект, оставляем только галочку Подсветить объект, убираем галочку Использовать в 8 убираем галочку Показывать JavaScript. Все отключаем. Есть, на страничке Общей General вы оставляете только скорость среднюю и оставляете галочку Подсветить объект. Больше ничего на этой страничке у вас не должна быть включена. Если вы не меняете никаких настроек макроса топ папки вот раздел папки у вас будут стандартные это где размещаются сами скрипты и где размещаются исходные данные то есть, пожалуйста проверьте если вы ничего не меняете у вас должны быть вот такие вот стандартные папки на размещение все нажимаем на кнопочку применить теперь необходимо настроить сам скрипт настраивается он очень просто если вы работаете со стандартным количеством аккаунтов в вашей группе например я работаю с четырьмя аккаунтами всегда у меня количество аккаунтов соответствует количеству запросов поэтому то что я сейчас буду делать вам можно сделать только один раз то есть вы выбираете опять же наш скрипт щелкаем правой кнопочкой и выбираем редактировать В принципе все изменения тут очень простые вот что вам что вы здесь можете отредактировать Первое. С, какого, со, с, как, с какой строки в файле с логинами вы начинаете работать? У меня стоит с первой строки, то есть начинаю с первого аккаунта. Можно менять на любую другую строчку. Если у вас 4 аккаунта, вы можете начать там, работу со второго аккаунта. Если вы там, по каким-то причинам уже отработали этот первый аккаунт, а там, потом приостановили. Но если мы рассматриваем стандартный вариант, я всегда оставляю, начинать с первой, с первой строки. Дальше, с какого запроса обрабатывать? Опять же, по умолчанию стоит с первого запроса. Опять же, если вы уже по какому-то запросу работали, можете при повторном запуске что то поменять далее с какой группы начинать вот вот это значение можно менять в каком случае например вы регулярно пользуетесь скриптом и сегодня вы пропустили первые пять групп начинаем работать со скриптом например завтра по этим же ключевым запросам первые пять групп я уже пропустил можно здесь начинать уже шестой группы чтобы повторно каждый день не размещать в одни и те же группы ваши ролики это опять же может привести к тому, что вас забанят то есть мы <coughs> идем по списку этих групп порциями например по 5 групп. далее вот очень важный параметр это какое количество в какое количество групп будем постить вот у меня стоит по умолчанию 5 поэтому при одном запуске скрипт будет размещать в 5 групп дальше, Параметр, который я вам не очень рекомендую менять это количество раскрываемых групп то есть можно раскрыть 20 групп можно раскрыть 40 и какое количество аккаунтов можно использовать вот у меня опять же по умолчанию стоит 4 еще раз повторюсь: я вам не рекомендую тут ничего особо менять кроме с какой группы начинать если вы каждый день будете пользоваться скриптами вот если вы размещаете в 5 групп то я вам рекомендую Вначале разместить с первой группы, на следующий день разместить с шестой группы, потом с одиннадцатой и так далее. Так как вы будете ручками здесь исправлять и затем нажимать на кнопочку ⁇ Сохранить изменения ⁇ вы будете видеть, на какой группе вы постили, например, вчера. И раз количество из... размещения у вас всегда стандартно 5 групп, вы будете прибавлять 5 и никогда не будете ошибаться. Больше ничего вам в скрипте менять не надо. Внесли какие-то изменения, нажали на кнопочку сохранить. Все. Можно нажимать на кнопочку воспроизвести и скрипт начнет работать. Если вы в этом профиле Mozilla входили в Google, и по каким-то причинам не вышли из аккаунта. А проверить это можно очень просто. Переходим на Google. И вот я вижу что в этом браузере я не авторизирован в аккаунте если бы я сейчас перешел на страничку google плюс и вошел бы в какой то аккаунт то перед запуском скрипта нужно обязательно выйти из этого аккаунта иначе скрипт не сможет авторизироваться не сможет войти в новый аккаунт при старте он считает что выходить пока не чего, и он чего сразу пытается войти в новый аккаунт а если уже есть авторизация то у него происходит ну, такой глюк, он начинает работать неправильно. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что при первом запуске вы не находитесь ни в каком Google аккаунте. Но при создании нового профиля а я еще раз повторюсь: я этот профиль создал только для того, чтобы с него постить. Ситуация, что я уже в каком-то профиле нахожусь, она просто невозможно Это новый, чистый, только что созданный профиль. Все, все настройки сделаны. Нажимаю на кнопочку «Воспроизвести» и скрипт начинает работать. Вот он сейчас авторизируется в аккаунте, вводит его пароль, убирает галочку «Оставаться в системе». Вот это вот сообщение, которое выдает уже Mozilla, ну, можно закрывать, можете не закрывать. Я практически всегда сворачиваю скрипт и продолжаю заниматься чем-то другим. Вот он выбрал первую группу, сейчас откроет ее в отдельной вкладке ну и будет выполнять все эти действия которые я вам уже рассказывал но я вот сегодня уже туда постил поэтому я просто нажму на кнопочку стоп и остановлю этот скрипт можно нажимать на кнопочку пауза приостанавливать скрипт вот что-то там отключать включать и снова продолжать свою работу вот эти вот плагины которые предлагает вам запустить мозил я тоже вам предлагаю разрешить и запомнить чтобы это сообщение опять же не мешало работе скрипта и вас не отвлекало значит в следующем ролике я вам расскажу как каждый ваш профиль настроить для работы через свой ip я вам расскажу о прокси и расскажу о vpn так друзья Большое вам спасибо, еще раз за то, что вы приобрели этот тренинг. Скачивайте, устанавливайте скрипт. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их на вебинарах обратной связи, которые проходят у нас каждый четверг. Личное приглашение получают все, кто оставил свои координаты вот на этой страничке подписки. Всем спасибо, до свидания.